Здравствуйте, меня зовут Ольга Симанкович, Я представляю Центр занятости населения города Новосибирска. Мы поговорим сегодня о том, как найти работу молодым людям с инвалидностью и как в этом помогает им Центр занятости. Обращение в Центр занятости для молодого человека является приоритетным, потому что он может получить там информацию об актуальных вакансиях, которые находятся в базе на сегодняшний день, на момент его обращения, где вот то есть информация содержится о предприятиях, где требуются инвалиды, либо квартируемые рабочие места. Может получить такую услугу, как информирование о положении на рынке труда, какие профессии сейчас востребованы, заработная плата по данным профессиям. То есть, в принципе, довольно-таки большую информацию. Может быть, он хочет обучиться вот на данный момент. Поучаствовать в программах от центра занятости. Получить индивидуальные консультации по организации предпринимательской деятельности, консультации психологические, консультации по профессиональной ориентации, по социальной адаптации, пройти занятия в тренингах, в клубах, ищущих работу. Все эти услуги предоставляются бесплатно, и это, возможно, сократит период поиска работы его. Занятия по социальной адаптации, которые проводят психологи профконсультанты Центра занятости, в том числе и для инвалидов молодого возраста, они являются довольно-таки полезными мероприятиями да, для данной категории граждан, потому что готовят молодого человека к тому, что у него появится первое рабочее место, он сможет себя презентовать на собеседовании правильно, то есть чтобы ему не оказаться, вот в этом информационном вакууме да то есть куда идти вообще как где искать работу с помощью каких источников куда податься да, молодому человеку вот после вот вуза кроме того там составляется с каждым соискателем резюме составляется и изучается правила ведения деловых переговоров телефонных переговоров вообще как ну, сделать так что тебя взяли вот в том числе мы проводим также и различные семинары, тренинги, социально-психологические тренинги, потому что бывает и такая ситуация, что молодой человек, имеющий инвалидность, был готов работать, да, и ходил по собеседованиям, и проходил их, но не берут, да, и мотивация снижается, и уже получается такая вот ситуация, что, ну, раз я не могу, значит, я уже и не хочу. И, соответственно, социально-психологические тренинги, они как раз направлены на то, чтобы повысить мотивацию, то есть все-таки, чтобы он смог опять вспомнить вот эти, найти свои ресурсы, провести анализ своих качеств, знаний, возможностей, умений и действительно собраться и как бы был боевой настрой на поиск работы. Что еще можем молодым да, людям предложить? Ну, не только молодым. Это ярмарки районные и городские специализированные, где приглашаются работодатели, где, которые, у которых вакансии именно направлены на то, чтобы взять граждан с инвалидностью. Либо это в счет квоты, да, либо это вакансии для граждан с инвалидностью. На в таких мероприятиях можно спокойно побеседовать человеку с работодателем, узнать какие особенности, да, какие требования к вакансии, действительно, чтобы его более серьезно рассмотрели как потенциального работника. Прежде всего, можем посоветовать сайт труд это сайт. И там есть, что немаловажно, блог это трудоустройство инвалидов, где предприятие... Эм размещает вакансии свои, именно на эти вакансии они берут инвалидов. И есть блок «Квотируемые рабочие места», именно где в счет квоты, то есть там берут только именно инвалидов. Да? Мы всегда говорим молодому человеку, если вы ищете работу, все должны знать об этом. Не нужно этого стесняться, что на данный момент вы остались без работы. Все должны быть знакомые, соседи, друзья, знать о том, что вы ищете работу. Потому что ну, все равно где-то какой-то довольно-таки большой процесс, процент трудоустройства происходит именно так. Если они обращаются в центр занятости, то у них это происходит не так хаотично, да, и не, не бессистемно, а происходит более структурированно, потому что подключаются специалисты различных направлений, вот к этой, к этой проблеме, опять же говорю, специалист по трудоустройству, психолог, то есть это не происходит так, что вот он не остается сам по себе, да, то есть вот он ищет работу, сам там к работодателям этим обращается. Специалист центра занятости, он перед тем, как направить на какую-то вакансию его, да, вот он выбрал для него, например, в базе вакансий, он созванивается с этим работодателем, говорит, что вот есть такой претендент, то есть даже дает какую-то ему характеристику, что у него какие-то есть образования, навыки, знания, да. И, соответственно, уже молодой человек идет ну, может быть, без такого страха, да, то есть он уже идет того, что его ждут там работодатели, уже э, готов к тому, что именно придет вот данный гражданин.